Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. И пусть Дух Святой сойдет на вас и сделает вас более рациональным и менее чувствительным. Понимаете? Более рациональным и менее эмоциональным, потому что много людей потеряны в своей душе для дьявола, потому что допустили, чтобы их сердце начало управлять ими. Сам Бог говорит, что сердце обманчиво и лукаво. Господь указывает нам, что сердце обманчиво, испорчено. Кто познает его? Другими словами, только он, Бог, знает наше сердце, что внутри каждого из наших сердец. Больше никто. Даже я не знаю моего сердца. Но Библия Учит нас, Слово Божье, предупреждает нас хранить наше сердце, защищать наше сердце для того, чтобы мы не попали в эти чувства и не запутались в них, чтобы эти эмоции, чтобы эти страсти чтобы все вот эти вот ощущения не запутали нас. Сердце, мои друзья, это источник эмоций. И если вы допустите, чтобы оно вами управляло, без сомнения, вы будете страдать от последствий. И говоря о сердце, я вижу, что Обычно те люди, которые занимаются искусством, певцы, например, какие-то музыканты, те люди, которые связаны с искусством, которое требует быть чувствительным, эти люди склонны козлу которые, могу сказать, практически неизлечимо. Это чувство. Я знаю, что это слово тяжелое для многих, потому что людям нравится чувствовать. Люди любят э, наслаждаться чувствами. Люди хватают чувства, обнимают их и отдают себя. Поэтому много разрушенных семей, поэтому много бизнеса разрушено, поэтому много жизни некачественной. И если вы можете заметить, как популярные люди связаны с чувствами, многие из них, к сожалению, совершают самоубийство, потому что они не могут контролировать вот это проклятое сердце. Библия говорит нам, сам Бог говорит нам, что сердце крайне испорчено и лукаво. И это толкает людей к страданию, и они даже не видят, они даже не могут э, жить относительно невидимых вещей. Хотя апостол Павел прямо говорит, что мы должны полагаться на невидимые, а не на видимые. Не на те вещи временные видимые, а на вечные невидимые. И, возможно, вы слушаете меня в этот момент, участвуете вместе со мной в этой передаче. И вы анализируете себя и не знаете, что ваше сердце — ваш наибольший враг. Это не другие люди, но ваше собственное сердце. Посмотрите, мои друзья, Бог... Он говорит про наше сердце так сильно, что Он обещает нам новое сердце, потому что то сердце, которое у вас сейчас есть, оно непригодно абсолютно. И поэтому крещение Духом Святым экстремально важно, экстремально необходимо. Потому что когда человек получает крещение Духом Святым, он получает новое сердце новое сердце и новую душу, и новый дух. И тогда у него появляется способность контролировать свои эмоции, свои чувства. Это из любви к самому себе. Храните, Эту часть. Ищите Духа Святого и примите Духа Святого. Если у вас есть Дух Святой, вы не тот уже эмоциональный человек, вы рациональный. Вы становитесь человеком, чье сердце дает жизнь. Вы получаете Дух Животворящий, а не Живете в эмоциях. Когда апостол Павел, направляемый Духом Святым, говорил о том, что первый Адам был душой живущей. Это душа, которая, могу сказать, сердце. Сердце эмоциональное, сердце очень податливое к самым разным ситуациям. Но когда мы получаем Духа Святого, Рождаемся от Бога, мы становимся новым творением, получаем новое сердце, сердце, которое размышляет, думает, и которое подчиняется Духу, который является Божьим Духом. Тогда, пожалуйста, анализируйте себя, проверьте себя, если вы тот человек эмоциональный, если вы очень чувствительны, вы будете продолжать страдать. Иногда одно слово, слово, которое не вовремя сказано, наполняет ваше сердце. Ты грустный, ты в обиде, ты горечи живешь после этого. И тогда вы теряете, потому что не способны даже простить, потому что своему сердцу вы подчинились. Мои друзья, я говорю так, для того, чтобы вы не были обмануты вашим сердцем и искали новое сердце, Божье сердце. Тогда у нас по-настоящему настал Новый год, и я бы хотел начинать Говорить, может быть, о других вещах, планировать какие-то цели, э, какую-то мудрую веру планировать для достижений. Но вы знаете, я не могу, потому что если вы, ваше сердце, которое, я могу сказать, испорченное, крайне испорченное, лукавое сердце не сможете контролировать, нет смысла слышать слова Духа Святого. Потому что вы всегда будете склонны к сердцу. И это огромная-огромная трудность, которая есть у людей. Вы решаете свои внешние проблемы, внутренние проблемы, но нужно решать ваше сердце. Когда человек получает Духа Святого, у него есть господство над своим новым сердцем, и такой человек не позволяет, чтобы волны обманчивого сердца захлестнули его. Понимаете, мои друзья, делайте это для вашего собственного блага, иначе вы будете страдать от последствий. Пусть Бог обильно всех вас благословит и Завтра мы снова будем вместе с вами благодаря этим социальным сетям. Всего доброго.